ради эксперимента я решил не знаю насчет ночевки ну но хотя бы немножко вечер точно провести здесь в доме свиньи оказывается здесь подтекает так вот, а я хвалился козел, что у свиньи ничего не течет, а у нее, оказывается, есть немножко подтекает. Ну ладно, теперь эта проблема у нее решена. Надеюсь, другие не тоже. Надеюсь, что ее другие проблемы решены тоже. Хорошо. Ну, пол здесь определенно теплый, потому что состоит из опилок сухих, которые сюда заблаговременно были доставлены, когда они были сухими. На самом деле опилки особо не мокнут. Опилки очень хорошо перераспределяют влагу там. Короче, опилки даже оставленные на свежем. Опилки оставлены на свежем воздухе. Вот так, они не мопнут. Они сразу выветриваются ветром моментально. Вся влага из них уходит. Только чуть-чуть сверху так не поймешь. Короче, не знаю точно. Но у меня лежит куча сухих опилок снаружи под дождем и она лежит куча сухих опилок вот это факт капает раз капает здесь и два вот там я вижу я только надеюсь что свинье удавалось как-то лечь так чтобы на ней не капало с другой стороны это же свинья она как бы наверное Не так драматично все это воспринимает, может быть, она не ожидала, что сто процентов капать на ней ничего не Может, может она часть из этого как-то воспринимает как норму? Наверное, я тоже начну кап-кап по чуть-чуть воспринимать как норму через пару часов. Где же было в остальном? Было сухотеплое, еду давали, да? Я не уверен, что я бы здесь смог уснуть, в смысле, что здесь достаточно тепло на ночь, без каких-то дополнительных средств, типа спальника. Кажется, что не хватает здесь тепла без спальника. Но с другой стороны я убрал вот здесь вот по этому по углу наружнему я уже убрал линолеум, дверь убрал. Это многое убирает. То есть сейчас по сути здесь сильно проветриваем. Есть небольшие сквозняки, чувствуется, вот здесь вот тянет. Тянет. вот это конечно косячина тянуть не должно то что тянет это отстой но и в целом я хочу сказать что вообще землянки на опилках это такая перспективная технология. О, oh, боже. <laughs> Своеобразная перспективная технология. <laughs> Скорее всего, это наоборот не перспективная, <laughs> а сильно такая <laughs> деградирующая технология. Ну по-своему здесь здорово, по-своему, если кто не боится закрытых пространств, и то, что здесь вот такая высота на вытянутую руку, что вот, что локтем я подпираю потолок. Если вот такая высота не смущает, то здесь по-своему уютно даже, я могу сказать. И знаете, что самое крутое? Я видел лесу, лесу, прикиньте, лесу вообще охренеть. Пришел сюда сажать парней, тойки. И леса побежала в лес. Рыжая. Ух, такое бестие прям. Один хвост только видно. Туда скакнет, туда скакнет хвост. Раз, раз такая. Скакал хвост. Очень классно. Звал ее. Ну, конечно, она не придет, есть пить. леса, это здорово, что вот прям приходишь на участок, а раз у тебя леса здесь бегает, вот это класс вот в этом есть невероятно огромный кайф где-то далеко от людей жить что тут звери прям они только чуть-чуть еще выходят и смотрят что это за фигня тут конура какая-то что они так в целом в своей среде обитания и раз и чуть-чуть выглянули в незнакомую это очень здорово